Здравствуйте дорогие друзья, вы на канале Инвейдер Зимфи, ну а с вами я, Зефир. Да, я знаю, что я пропадал очень длительный период времени, и извиняюсь за это перед вами. Думаю, вы понимаете, что этот год был трудным, и на самом деле не только для меня, но и для всех нас. Это а третья часть нашей рубрики «Что будет, если?» в данном видео мы разберем о существовании в реальной жизни объекта SCP-106-3. Также не забывайте подписываться на мой телеграм-канал. Ссылка будет в описании. Также вы можете получать уведомления о новых роликах. А также вы будете в курсе событий, что происходит со мной. Там ребята общаются. Ну как общаются? Их там очень мало. Но я туда часто захожу. Но мы начинаем. Вторая мировая война. Что мы знаем о ней? Огромное количество жертв, невероятное стечение обстоятельств, что вынудило столкнуться друг с другом буквально каждый народ, теряя людей на поле боя. Дон Лоуренс, военный, который, поступая в армию, даже не подозревал, что с ним случится. И еще, когда был призыв Лоуренс, показался им довольно странным, однако набирали любых людей, лишь бы перевалить ход войны в свою сторону. Он всегда был всем не по душе, не то чтобы к нему все подряд относились предвзято, да и сам он не был берюком. Просто так уж сложилось, что он был из тех людей, которые, которые по-другому, скроенные. Однако в окопах второй мировой войны слово нормальным было термином весьма относительным. Да и к жизни все относились немножечко иначе. Ну, так уж вышло. Лоурен сражался, выполняя приказы, не мешая другим солдатам, а больше от него и ничего не требовалось. Так, почему же людям становилось не по себе рядом с ним? В таком месте, где основным поводом для беспокойства было заживо гниющее мясо на твоих костях, личностный конфликт значил в разы меньше, чем порезать бумаги. Что до самого Лоуренса, к этой проблемы он совершенно не осознавал, что его избегают. Как слепой человек не может грустить об утраченных воспоминаниях? Капитан Лоуренс не мог печалиться отсутствием компании, он был тихим человеком, ему не с кем было поговорить и мало двигался из-за долгих периодов вынужденного ничего не делания. В это время нацисты начинают ряд экспериментов по созданию сверхчеловека, которому не нужна будет еда, вода и даже сон. Этому человеку нужна будет лишь одна вещь – страдания. Страдания и отчаяние других людей. Именно этим он и будет питаться. И самая главная цель нацистов – порабощать таким способом не своих людей, а наоборот противника. Словом, промывка мозгов. Это должно сработать на человеке, раз и навсегда изменив его личность, сделав нечто подобным на зомби. К этому прибегнуть они решили с помощью высокотехнологичных ловушек. Чтобы сделать одну такую мину, им нужно было сделать весьма огромные затраты. Однако для начала нужно решить самую важную цель – порабощение самого человека и его процесс превращения в некого суперсолдата, безэмоционального, бесчувственного и жестокого. Они решили, что на человека будет воздействовать некая яма, попав в которую мгновенно тело человека окутывало жидкость, что попадает буквально во все органы. Этому проекту решили дать название «Шлам» что в переводе с немецкого означало «грязь». Все высшие ученые Рейха решаются взяться за это дело целиком и полностью. Проект начинает свою работу. Вся трансформация человека происходит именно на молекулярном уровне. Атомы этой самой грязи расщепляли атомы человека, замещая их собой. Эти атомы были схожи с настоящей грязью, потому их носитель мог проходить сквозь предметы, однако кто-то из ученых знатно облажался, явно перестаравшись с усилением этих атомов. В конечном итоге, они дают человеку не просто проходить сквозь небольшие препятствия, а даже сквозь толстые стены. Также им было важно, чтобы этот человек мог быстро перемещаться из одной точки в другую. Поэтому они решили добавить функционал грязевого человека, оставление неких точек, пятен, с помощью которых он может телепортироваться. На деле же человек оставляет частицу себя на земле и далее вернуться к этой частице себя. Однако и здесь ученые облажались из ранее слишком усиленных в грязи человек не мог оставлять частицу себя он мог буквально создавать отдельное место куда не сможет попасть никто кроме него то бишь карманное измерение Безусловно, самым основным аспектом, чего добивались ученые Рейха и чего им все же получилось добиться успеха, так это изменение личности и жажда страданий. В конечном итоге им удалось создать некую ловушку в единственном экземпляре, однако туда нужно было поместить человека, который будет согласен на это, или которого, как мы понимаем, просто затащит туда тем временем. Вместе с четырнадцатью однополчанинами Лоуренса отправили по чудовищно изуродованной ничейной полосе между окопами, чтобы отряд провел разведку вражеских укреплений и при возможности захватил их. Многие надеялись, что в этот раз Лоуренсу представился случай доказать преданность своей стране, героически сложив за нее голову. Однако он пропал в один прекрасный день. Так и он и не смог появиться. Более, с того самого злополучного дня Лоуренс попался в плен немцам. Через пару дней туда прибыли ученые с огромной колбой, ямой из грязи. Как бы боец не пытался отбиться, как бы он не пытался спастись, но его поместили в эту колбу. Спустя некоторое время оставшиеся бойцы решают отправиться на разведку. Перебравшись через окопы, колючую проволоку и другие различные препятствия, одни достигли некого контрольного пункта. Однако, ни немецкую речь, ни вой собак, ничего они не слышали. Была гробовая тишина. Приготовившись к нападению из засад, бойцы двинулись по туннелям и коридорам постройки. Бойцы и без этого нервничали, а найденная и вовсе не успокоила их нервы. В окопах воняло потом, плесенью и тонким привкусом гнилых плодов. Казалось, в каждую ямку и трещинку наползала меркая, притворная, слизь липкая, словно клей. Те места, куда она попала, потом чесалась. В то место, где крысы и насекомые обычно норовили выхватить еду изо рта, не было живого, даже мухи. вооруженный дворился полный беспорядок. Пол был патронами, винтовки были разбросаны. Столовая оказалась разгромленной начисто. И все так же солдаты не заметили ни живой души, ни единого покойника. Это заставило их занервничать еще сильнее. Первое тело обнаружил рядовой Диксон. Он даже успел скрикнуть перед тем, как его стошнило. Человека в этой субстанции обознали только потому, что никакие другие... Скелеты не подходили по размеру, она лежала на пол казармы на всем полу, мягкие ткани каким-то образом оказались размазаны как масло. Отряд находил труп за трупом, каждый из которых было все страшнее прежнего, в конечном итоге они встретились с Капралом Лоуренсом, который был окутан черной зловонной, прожигающей своим запахом глаза, жидкость, в конечном итоге эти бойцы не выжили. Лоуренс и его отряд стали считаться без вести пропавшими, а сам Капрал долгое время страдал, мучался в агоне от разложения его собственного тела, пока вдруг и его рассудок окончательно не изменился. Ну что, друзья, считаете ли вы, что нацисты смогли бы придумать такую жидкость, а ведь в то время могло произойти все что угодно что переломило обходы истории. Спешу обрадовать вас, все что сказано в данном видеоролике лишь моя теория, однако это не отменяет то, что это могло бы произойти, не правда ли? Не будем думать о плохом, я хочу поблагодарить вас всех за то, что вы у меня есть и продолжаете ждать каждый видеоролик с нетерпением. Не забывайте оценивать видео, ставить лайки и дизлайки, Подписываться на канал, ставить колокольчики, чтобы не пропустить новые видео на канале. Также подписывайтесь на телеграм-канал, чтобы вы еще раньше самого ютуба получали уведомления о том, что на канале скоро будет видосик. Ну и заодно можете глянуть в мой инстаграм, там кучу разных фотографий. Вы сможете увидеть меня и как я живу. Короче, если хотите. Спасибо за просмотр, друзья. Вы были на канале Инвейдер Земфильм. Ну а с вами был ваш покорный слуга Зефир. До новых встреч. Пока-пока.